Я смотрю, как падает снег на твои плечи Так безумный, сегодняшний вечер. В глазах миллионы огней, а мне сказать нечего Лились Мне на пояс себе до конечной До встречи, до встречи За окном холода полегче, здесь каждый лечит. Мы все как малые дети обсуждаем соседей обо всем, что на свете и закончим на рассвете. Шагила меня, пока в городе жеман. И где-то Ребят, я очень надеюсь, что вам понравился наш такой предновогодний, новогодний клип И я надеюсь, что он вас согрел Всех безумно крепко обнимаю Вы не одиноки, я с вами Ждем праздников Мечтайте о великом и пока